я помню реакция была такая что я пришла на автобусную остановку ждать автобус я плакала я просто плакала прошло 19 лет чем ты сейчас занимаешься я бы не сказала я я такая крутая прям такая умничка тебе было 18 лет ты после первого курса университета приехала сюда и вернулась в школу график работы в ресторане был несовместим с учебой он стоит тысяч евро португальские которые я пыталась пробиваться если честно они не очень нас воспринимают зарабатывать больше, чем 1200-1300 в Лиссабоне тяжело. В Киеве можно лучше заработать, если ты хорошо учишься. Я мало людей знаю, кто зарабатывает 2000 чисто. Подписывайтесь на канал Романа, ставьте лайки и смотрите всех нас. Как ты из Мукачева переехала? Родители у меня в 99-м году решили приехать в Португалию. Ну, поработать год-два, там, как мы уже говорили, до этого 90-е года у родителей не было работы. Поэтому родители решили приехать сюда. Чего такого сверхъестественного и романтической ситуации нет, да. естественно, Ну, обычные эмигранты, да? Пришлось, наверное, много пережить. Ну, как? Все как люди, все? которые переезжают, да, и через год они решили, что я должна к ним переехать, и я приехала через, приблизительно через год. А где ты училась в Украине? Я училась в Ужгороде на переводчика, лингвист, английский язык. Я год отучилась там в университете и потом переехала в Португалию. Я знаю многих иммигрантов, которые приехали в начале 2000-х, у которых дети там остались. Вот им было очень важно, чтобы дети там получили образование. Там на Украине. Да-да. Вот очень mm -hmm. интересно что, получается, твои родители приняли такое решение прервать твое образование, привести сюда, да. многие боятся потерять несколько да. лет, знаешь. Да. Ну, но с другой стороны, например, я, где училась, это был частный университет. И родители... В В Ужгороде. И родители платили очень много, если честно, денег. И всегда мы были очень против той системы, что ты вот делаешь экзамен, ты должен заплатить, да? Ты... Ну, не, не честно, скажем так, все было. Поэтому против системы, ну, все очень были против. Если платить, то ну, платить уже, соответственно, конкретно за что, но официально, да? Да. Поэтому родители решили, что все-таки мне лучше здесь будет. Я не знала, смогу ли я, естественно, поступить или нет. Пришлось учить там португальский, да. Эквиваленции мне не давали, поэтому возвращалась в 12-й класс. Ну, как, как многие перешли «Раз... в 99-е годы, начало 2000 -е. Тебе было 18 лет, ты после первого курса университета приехала сюда да. и вернулась в школу. Да, потому что год тогда, тогда, в то время, в 99-е, начало 2000-е, еще не принимали эквиваленции, то есть не, не признавался наш диплом. наш, дип... наш аттестат, да? Вообще даже наш аттестат и наш диплом не, при, не принимался, да, скажем так. Поэтому пришлось идти полностью, ну, возвращаться назад и делать полностью 12-й класс. Помнишь эти ощущения? Мне кажется, Многие наши, ну, наши, наши люди как думают? Если ты остался на второй год, знаешь, ты неудачник там, не лузер. Я так никогда не думала. Мне было, во-первых, интересно. Мне кажется, когда тебе 18 лет, и ты начинаешь, ну, новую жизнь, да, то, что ты... Мукачево город маленький, да. откуда я. То есть, ну, Лиссабон для меня это было что-то вау. Не то, что я раньше не ездила в большие города, но, по крайней мере, не жила, поэтому... Ну, не знала, как а это, вы сразу да? в Лиссабон приехали, да? Да-да-да, родители сразу в Лиссабон приехали. Я помню, у меня была в классе, такая фишка всем надо было поступать вот в университеты вот кто не поступал ну как бы считалось что это не совсем не нормально совершенно. вот а если ты поступал то есть родители пытались всунуть абы куда но чтобы было высшее образование Интересно, как ты в 18 лет это переживала? Ну, у меня родители, они более релакс, они никогда меня не грузили насчет учебы, никогда не спрашивали, сколько я, какая у меня оценка в школе. Единственное, что говорили, слушай, жизнь твоя, ты отучись, но пятерки мне приноси, пожалуйста. Поэтому более-менее разговор был очень короткий. Не хочешь ходить в школу? Не ходи, кто тебя заставляет. Но результат должен быть. Okay. И у нас как-то в семье принято, что минимум образования, которое я должна была иметь, это высшее образование. Yeah. Это у нас минимум. То есть даже как-то ну, никто не ставил под вопрос, буду ли я дальше учиться вообще или нет. Брис-медиа это команда профессионалов. Мы занимаемся веб-сайтами, маркетингом в социальных сетях и рекламой в Google. У нас очень сильная команда программистов, которая имеет огромный опыт в работе с клиентами и с разными проектами. Поэтому в каждый проект мы можем добавить что-то из своего опыта. Наши клиенты могут полностью сфокусироваться на развитии своих идей, а технические нюансы мы возьмем на себя. То есть, 18 лет ты ну, вот такая сформированная девушка? Я бы не сказала, я I wish, чтобы я была такая крутая, прям такая умничка, знала, что хочу делать. Нет, на Украине я решила, что я буду лингвистом. Через год я полностью поменяла идею, я не хотела быть больше лингвистом, я хотела на финансовый. А потом вообще, когда дошло дело до того, как поступать, я решила, я буду учиться на международных отношениях. уже? Вообще ничего общего три курса не имею, да. Сколько тебе было лет, когда ты поступила все-таки в университет а, 22. Я поступила 22, потому что мне пришлось в 12 классе учиться 2 года. Потому есть... что ты не смогла сдать экзамены. Нет, они ошиблись в моих эквиваленциях. То есть я записалась на предметы, как, например, экономика и португальский. И дело, там фишка одна была, что я на Украине не училась этого. Они не имели права мне, например, на экономику записывать на 12 класс. Угу. И когда я уже была в процессе учебы, в конце года они мне сказали, упси-дупси, нам еще осталось всего-навсего 12 экзаменов. Ну, еще годик посидите здесь. И как а... ты это восприняла? Ситуация была интересная, потому что тот день, когда я это услышала, я-то думала, что я все уже заканчиваю. Тяжело да. было, потому что я всегда работала и училась одновременно. То есть я не просто балду гоняла и училась. Поэтому физически и умственно было достаточно тяжело. Я помню, реакция была такая, что я пришла на автобусную остановку ждать автобус. Я плакала, я просто плакала. Мне сказали, что я могла учить, сделать один экзамен, например, в месяц. А я просила учителей, что мне давали 3 три Да. И мы чтобы вот три недели, да? чтобы быстрее, очень хорошо со мной... Ну, Попались очень шикарно, они, ну, они помогали, понимаешь, они чувствовали, что я хочу, не просто сижу, чтобы отслеживать, или просто они, они, они понимали, что я стараюсь. Поэтому ситуация была такая, что они приготавливали для меня экзамен, ну то есть три разные материала они должны были подготовить, они должны были проверить мой экзамен с прошлой недели дать мне экзамен на сегодня и дать материал на следующую неделю на экзамен, что okay. я должна учиться. Yeah. То есть вот достаточно было интенсивно. И как ты выучила так быстро португальский? Я работала в ресторане, когда я приехала в Португалию. После этого я работала на ресепшене. Клуб сет э, Маркеш Памбал в Лиссабоне. Uh -huh. Так как я постоянно общалась с клиентами, то фактически язык хочешь Подтянула, не хочешь, да? ты подтягиваешь. Ну и плюс еще я училась в, в школе. Прошло 19 лет. Yeah. Чем ты сейчас занимаешься? Я работаю на компании XRX, менеджер по проекту. Проектом, и работаю на международные проекты. То есть, задача моя заключается в том, что я должна контролировать, как любой менеджер проектов, чтобы тот проект, который я веду, мы исполнили в сроки, указанные заказчиком, да? чтобы качество проекта было и, и, и заказ выполнен, как заказчик сделал. Можно да. сказать, ты менеджер среднего звена. Я понятия не имею, да, как это такое, на русском, да? что это вообще такое, честно. Если это, это так, хорошо, я гугл, и тебе скажу. Эй, Гугл, помоги перевести, как это Окей, окей. У тебя управленческая позиция, правильно? Да. Как ты пришла к этому? За 19 лет какие работы были? Ну, Начала, так как я не разговаривала на португальском языке хорошо, и образования у меня никакого не было, я начала работать в ресторане. Достаточно быстро нашла работу за более-менее два месяца в китайском ресторане в торговом центре Коломбо китайский ресторан, там подавали все и суши, и китайскую еду, и что только хочешь, была официантом. Поработала там приблизительно пару месяцев, ну, до года, да? да. Решила, что это эксплуатация, и так как я хотела идти учиться, график работы в ресторане был несовместим с учебой, потому что учиться фуллтайм и работать фуллтайм, ну, одно дело ты сидишь да. на ресепшене, а совсем другое, когда ты физически по 12 часов работаешь, да? После этого я нашла работу как ресепшенист в beauty spa И пока училась в школе, и в университете я вот работала в, как ресепшнист. Okay. Как закончил университет, мне предложили пройти собеседование в, част... в компании частной авиации, как менеджер клиентов на русскую э, аудиторию. Публику, аудиторию okay. да. Проработала в очень интересная компания. Авиационный бизнес это вообще шикарно. Я, дос... я скучаю, действительно, там динамика такая вообще шикарная. Все, все бурлит, все очень интересно. Но слишком сильно было интенсивно, и, действительно, продолжать в том ритме, в котором я работала, ну, и коллеги мои работали, то, действительно, было тяжеловато. То есть, совместить с нормальной жизнью, ну, угу. не совсем получается. Кто у кого-то получается, у меня лично не получилось, к сожалению. Поэтому я решила, что я должна менять что-то и идти работать в другом месте. Если честно, хотела что-то другое попробовать. Угу. На нас прошла. После просла... этого ты попала после... Да, после этого я попала в Xerox. Я начала работать как Project Manager но только джонор, ну и после двух лет меня повысили. Про время, сколько ты работала? В, в ресторане до года, потом на ресепшене 2-3-5? Пять 5 где-то, да. 5 лет? Пять. Ну учеба, учеба в школе и плюс еще 3 Университет. года университета, да-да-да. Окей, 6, 6 лет в авиации. в авиации. И сейчас ты уже 3 с половиной года, да. В ксероксе? Да-да-да. Вот. Ты говорила, что ты кроме магистратуры, которую ты сделала в начале 2000-х, да? Угу. Ты еще постдок делала здесь? Да. Расскажи вообще, где ты училась и вот, ну, что надо было сделать для того, чтобы быть project в серокси Мое образование, вообще-то, это международное отношение в университете католика португеза, да? Ага. То есть я выбрала университет, который котируется. Когда мы выбираем, где мы хотим учиться, и если мы будем за это платить деньги, платить за то, что ну, в резюме будет выглядеть красиво, да. и университет имеет какое-то ну, имя, да? После того, как я отучилась там, я сделала intensive management training в университете Nova de Lisboa, Nova Business School. Да. Тоже один из очень хороших университетов, действительно прекрасные учителя. Мало того, что ну, у тебя бумажка хорошая, красиво выглядит в резюме, да? Там действительно очень, ну, тебя учат чему-то. Ты чувствуешь чуть ли не спасибо, ты хочешь им сказать, что вы сюда пришли. Вот-вот большое спасибо, да. что вы сегодня пришли. Вы мне тут рассказываете о своей жизни, что вы делали и вообще, как правильно. Это бизнес-кейсы, да? Да, да, да, да. Очень интересно. Интенсивный очень, кстати, курс действительно очень мне понравился. Это год или два? Нет, это я вообще интенсив, это была неделя. интенсив. То есть с 8 до 5 очень интенсивное занятие, да. да? После этого вот Project менеджер я вообще-то уже работала в Xerox. Тогда я только решила, что вот мне не хватает базы финансовой, чтобы подкрепить вот то, что я делаю, да? Поэтому я решила, что мне нужен курс в Нового бизнес School, тот же финансы. Вот, и ты сделала этот курс вот, последний? За 6 месяцев. Не, нет, это 6 месяцев тоже интенсив. 6 месяцев курс. Год назад я закончила. А сколько он стоит? 7 тысяч. Он стоит 7 тысяч евро? Да. То есть, опять же, если сравнивать, если сравнивать есть, например, курсы, да, да. я знаю, что есть пост-градуэйшн-курс, который стоит 3 тысячи или 2000. Да. да, и люди учатся год ну, или больше. Мой интенсивный стоил 7. Спросишь меня, стоил ли он каждую, каждый цен, который я заплатила. Даже не из-за того, что, ну, что потом, что я лично, естественно, зарплата это чувствую, да? Да. Но, но было очень интересно. Вообще очень, очень интересно. Я, ну если можно рекламу, я действительно да. делаю рекламу. Потому что просто... Ну, дороговато. Многие говорят, что иммигранты здесь зарабатывают там 600, 700, 800 евро. Ну, средняя зарплата в Португалии 800 евро. Да. Это так. Ну, очень многие зарабатывают Вот если 800 учиться евро. так, как ты учишься. Условно, работать так, как ты работаешь, на что можно рассчитывать? Можно зарабатывать 3000 евро? Ой, ну 3000 я думаю, или ты работаешь на себя, или ты работаешь на семейный бизнес. Наемным сотрудникам 3 э тысячи нельзя? Ну, я буду говорить о международных компаниях, да. потому что это те компании, которые я всегда ставила цель. Я хочу работать в международной да. компании. В португальские, которые я пыталась пробиваться, если честно, они не очень нас воспринимают. Но я не знаю, как это изменилось и нет, потому что я работаю в международных компаниях последние 10 лет, да? Да. То есть, ну, не могу, не могу говорить, говорить за все компании. Говорю то, что я знаю да, и да. Мой, мой личный опыт. Но чтобы получать 3000 Ох, это, это в Португалии, это тебе надо на очень хорошей позиции работать. То есть моя позиция 3000 нереально. 2000 2000 если ты синьор, очень реально. Очень реально. Но это не, чистыми. Но мы всегда о чистом говорим. Junior Project Manager может рассчитывать от 22 тысяч годовых до 35 тысяч годовых более-менее 35 Окей. Okay. То есть даже больше двух тысяч евро в месяц может получать Junior Junior до 2000, я бы сказала okay. Я бы сказала ближе 1500, Все-все зависит от того на какую компанию ты работаешь Но если честно и работаешь Но если честно зарабатывать больше чем 1200 двести тысячу триста в Лиссабоне тяжело ну, ага. Это на, очень важно На позициях такой каких как как работаю я Если ты заканчиваешь здесь магистратуру, например, человек, который учится сейчас в Киеве, приедет делать магистратуру здесь, закончит здесь магистратуру, у него будет диплом магистра Лиссабонского университета, на что он может рассчитывать на рынке труда в Лиссабоне? Международные компании, я думаю, но ну, если есть какой-то опыт. Работы, Нет да? опыта. То есть, ну... Но если нет опыта работы, то очень тяжело платить больше, чем тысячу евро, честное слово. Я, по крайней мере, всех, как, как, кого знаю я, я знаю ребят, которые вот, вот учились, ну, не, не совсем все те курсы, которые я проходила, да, но зарабатывают тысячу 1100, не больше, не больше, даже если у них магистратура. Потому что тут дело не только в том, что, понимаешь, что, что ты отучился, а о том, что действительно, как ты тоже можешь себя поставить, -согласен, как ты можешь. Как ты понимаешь, во-первых, надо хотеть, да, нельзя только о цене смотреть. Я, например, не смотрю, как бы я хотела зарабатывать. Я знаю, сколько я хочу зарабатывать, естественно, да. Но я смотрю, а что бы я хотела делать? То есть здесь я, я вижу через пять лет. То есть мне нравится то, что я делаю сейчас, а я хочу это делать через пять лет. Ну и как я могу быть лучше в той, той сфере, где я сейчас работаю? Я сейчас хочу понять, что если смысл, Допустим, из Киева переезжать сюда, учиться здесь, получать международное, условно, международное образование в Лиссабоне для того, чтобы зарабатывать, например, больше международных компаний. Но я думаю, в Киеве можно лучше заработать, если ты хорошо учишься, если честно. Лиссабон, это не тот, вообще Португалия, мне кажется, не та страна, где деньги зарабатывают. Здесь вот качество жизни, да? Да. Вот, чтобы зарабатывать 2000 я мало людей знаю, кто зарабатывает 2 тысячи чистыми, опять же, на позициях, которых, которых я знаю, и, ну, middle management, да, да. скажем так, 2000 здесь зарабатывать очень тяжело, действительно тяжело, это не это не, не, не так легко, это ты должен быть настолько уникальным, и настолько... Э, bring value, да, приносить ценность. Э, ценность компании, чтобы тебе прям дали так две тысячи. И Португалия же считается, ну, Terceiro Румунду, если честно, поэтому... Terceiro Румунду это третий мир. Ну, Для да. тех, кто не говорит еще а, по-португальски. Да, Страна третьего мира. Ну, нас да, сравнивает, интересно. если я, например, знаю, что мои коллеги в Румынии, ну, не в, ну, во всей Румынии, а в Бухаресте, зарабатывают столько, сколько я здесь зарабатываю. Ты не думала уехать в Лондон? Так, вот, у меня была вот такая ситуация, что вот когда я перепрыгивала с одной работы на другую, у меня предложение поехать в Лондон, но когда я сравнила, там зарплата, естественно, намного больше, но когда я сравнила сколько, какая, какое качество жизни у меня здесь, ну, машина, квартира, пляж, 15 минут, если хорошо лететь от Лиссабона, да, то есть э, там бы у меня не было ни машины, ни, ни квартиры, вот твоей, да, ну, как своей, банковской, я бы сказала, но да. к сожалению, нет, прям, чтобы оплатить да, 200 тысяч. Да. Если честно, нет, я решила в то время, что не стоило вот качество, баланс, баланс качество, качество, жизни. качество жизни, и то, чтобы я Могла сделать, я решила, что я не, не, не уеду. Okay. Если можно было бы вернуть там 10 лет назад и что-то поменять, что-то бы меняло? Если честно, нет. Каждый раз, вот как я когда я переходила, например, с ресторана на ресепшн, да. а с ресепшн, менеджера по клиентам, с менеджера клиентов на project-менеджера, я всегда останавливалась и думала, действительно, вот что я хочу делать, где я хочу жить, меня устраивает это. Если я хочу делать что-то другое, что мне для этого нужно сделать, да? То есть, как, к чему надо стремиться, как я себя хочу улучшить, а какие навыки мне нужно иметь, чтобы я имела позицию, И да? поэтому ты все время учишься? Ну, мне скучно, если честно, если я не учусь. Потому что мне, мне кажется, приходит какой-то момент, мы тупеем, извини, наверное, да. за слово, это глупо звучит, но мне кажется, если мы ну, просто как, как роботы, вот работаешь, работаешь и делаешь одно и то же, мне кажется, ну, мы деградируем как-то. Поэтому я люблю учиться. Я постоянно должна чем-то занята это факт. Не, не всегда учиться, потому что ну прям университеты, но хотя бы курсы, там я не знаю, испанского, даже если да. он мне больше никогда не пригодился. Тронула тему отношения португальских компаний к нам. Угу. Вот как это выражается. Как они относятся вообще к нам? <смех> но я, например, пару раз ходила на собеседование португальских компаний. В Один раз ходила лет уже 15, хороших 15 лет назад. Ходила на собеседование в банк. Ты знаешь, я, может быть, преувеличиваю, но я чувствовала, если, например, ты хочешь чуть-чуть позицию повыше, чем это ресепшен ресторан или какая-то, ну, работа, скажем так, не middle management, да, ты welcome, тебя приглашают, естественно, потому что наш народ считается, что работает очень хорошо да. и, и, и уважает. То есть, если сравнивать с другими нациями, мне кажется, мы очень хорошо котируемся в Португалии, что мы хорошо работаем. Но если эта позиция чуть-чуть повыше, они, мне кажется, очень Управленческая. закрыты. Управленческая. Это они, они очень закрыты. То есть, есть, есть такой они стереотип? не разрешают. Есть стереотип, что условно украинцы или там less, они вот ну рабочая сила просто или нет? Это меняется уже очень сильно, потому что все-таки слава богу наши, наши врачи начали переводить дипломы и показали, что, ребята, мы все-таки круче в многих вещах, чем вы. Наш народ начал делать вот, перевод аттестатов, и это очень сильно помогло. Ты знаешь да наших, пока... которые работают в сеньор-менеджменте или хотя бы в middle менеджменте Ну, я знаю многих людей, что имеют хорошие позиции. Middle менеджмент знаю, да, много. А, да, они есть. давно здесь живут или приехали а, и пригласили? Ну, по-разному. 5 лет, кто-то больше. Есть, есть. Много людей не знаю. Я весь сама не знаю. И все в Португалии, естественно. Да, да. Но ну, знаю. Знаю, знаю, пару людей, но в основном это тоже, многие тоже имеют свой бизнес. Те ребята, которые сейчас вот в школе, например, им там 17 лет, 18 может быть, они планируют свою дальнейшую жизнь. Как ты думаешь, что бы ты посоветовала им делать? Что делать, что не делать? Сейчас, в 2018 году. Нет, те, о ком мы сейчас говорим, это z generation. Это да, уже generation, даже не millennial. Да. Это generation я не совсем могу понять, потому что миллионеры рождаются, да, делаются за день. Поэтому да. я, если честно, не знаю, будет ли актуально то, что я сказала. Представляю, что чтобы хочется... у тебя был сейчас сын 16-летний. Вот что бы ты ему сказала? Ну, во-первых, действительно надо, я лично его заставила учиться. Меня родители не заставляли, <с> но я как-то это так интересно попыталась довести, что учиться обязательно надо. То есть не важно, где. Самое главное, чтобы это было место, где действительно чему-то учат, они просто дают тебе какую-то бумажку, что ты тупо отучился, отсидел, да, на парах. Да -да. А чтобы это принесло тебе что-то. Если потом это не то, что ты хочешь, ничего страшного, иди пытайся в другой. То есть найди себя. Это очень важно. Потому что очень часто говорят, а зачем учиться, если ты потом не можешь себе вернуть деньги, да? Да, да. Вот это очень часто мне вопрос задаю. А я потом, ну ладно, если вы хотите поменять, да, работу, где вы работаете, если вас не устраивает та позиция, на которой вы работаете, то, извините, а почему, например, я себя ставлю на место начальника, почему я тебя должна взять на работу на высшую позицию? Почему? Ты такой крутой, хороший, прекрасный, ну ладно, да, а почему? Вот кто-то другой крутой вот там отучился, что-то сделал, кто-то изменил, да? Даже просто, ну, в, на, в разных специальностях, которые сейчас, не нужны, но он учится, да? Да, конечно. Мне кажется, это очень важно. Важно вот и, и найти себя и, и быть вот лучше в том, что ты делаешь. Быть лучше всех, что ты то, что делаешь. Улучшаться постоянно. Если перефразировать или подвести итог, то ребятам, которым сейчас 18, пытаться учиться, учиться, учиться разным вещам, чтобы найти развиваться. себя. Развиваться. Может быть, учиться неправильно, ну, не совсем учиться, а развиваться. Я знаю, например, одного человека, который университет не ходил и вообще никакие курсы не но мне бы его ум если да. честно. Вообще, респект к человеку огромнейший. Он, ну, он моя Википедия, если честно. Потому что человек очень умный. И там, ну, это редкость. Я, например, не такая, да? Я вот не такая. Мне надо вот сидеть, учиться, чтобы мне кто-то объяснил, если я что-то не понимаю, да? А он, он вот умничка, сам развивается. И вообще, мне кажется, может работать на позициях, как хочет, просто не работает. Подписывайтесь на канал ставьте лайки и смотрите всех нас